В баскетболе есть такие вещи, да, что э, ты все-таки должен попадать в кольцо, да, свои броски, чтобы если ты хочешь выигрывать, и тем более в финале.